Жать ебало, вниз, сука, пидоразы! Сука, пидоразы! в пидоразы! Сука, пидоразы! Сука, пидоразы! Сука, пидоразы! Сука, пидоразы! Сука, пидоразы! Сука, пидоразы! Сердечный. Дима. Дима, фамилия и молодчество. Абросим Абросимов Николаевич. Еще раз. Абросимов Дмитрий Николаевич. Николаевич. Да, Дмитрий Николаевич, число месяц, вот он и 17 апреля 2019 -го года. Понял. Че сюда приехал? Меня нас привезли вчера сюда. Откуда привезли? С той стороны. Ты с ДНР приехал или откуда? Или с ЛНР, или с России? Откуда ты приехал? С ДНР. Ты с ДНР? Нас привезли сюда Ты боец ДНР, я так понимаю, правильно? Проходишь там службу? Нет. А что ты там делаешь? В общем, я на работу, и мне приехали, забрали сюда. Сказали, воевать иди. Ну, против кого воевать? Сказали просто воевать против Украины и все. А нахуя сюда... ты пошел? С ней пойду, постяжай в тюрьму. Я испугался. Сильно? Да. Ну теперь будет охуительно. Ты дома, мы тебя рады приветствовать, блядь, с Сумской области, друг ты наш сердечный, блядь. Ну уже не переживайте, они завалили. Видишь, вашему седьмому не так повезло, блядь. Так что давай башню вниз.